Новая реальность стремительно ворвалась в твою жизнь. Гаджет стал частью твоего бытия, частью тебя самого. Отдых, бизнес и обычное общение – все проходит через электронные устройства. И ты уже не представляешь свою жизнь без гаджетов. Жизнь стала ярче, быстрее и проще. Но у всего есть своя цена. И цена пользования электронными благами – это излучение. Каждый день, каждый час, каждую секунду гаджеты излучают колебания на тебя и твою семью. Процессы старения ускоряются. Ты быстрее устаешь, быстрее становишься нервным. Но российскими учеными найден способ противостоять бесконечным потокам излучения. Нейтроник — охранная система твоего организма от вредоносных колебаний электронных устройств. Уникальная российская разработка, не имеющая аналогов, но уже протестированная. И эффективность нейтроника доказана. Несмотря на то, что это сложное техническое устройство, выглядит он как наклейка на телефон или экран монитора. «Защити себя и свою семью». «Нейтроник».